приветствую вас зрители моего канала часть 2 сжигательной камере пиролизного котла трубашку котел надели сварили задний кожух привозили, трубу на уходящие газы вот что внутри у нас получилось так вот вроде хорошо видно, более-менее вот, но это все будет зачищаться здесь будет фланец и фронт горелки вот то есть под котел раму сварили прессовали его, знаешь, на сегодня у нас он прессовочку немножко не прошел в двух местах. Поры обнаружены. Вот. Ну, что здесь дальше будет? Здесь будет врезка. Здесь будет врезка. Эта врезка будет под подачу. Здесь будет врезка сроковая. Под сбросной клапан. Вот. Здесь будет люк. люк нужен для, если в камере будет взрыв, срывной клапан, вот. ну, разряжается пластина, вставляется сюда, закручивается